9 января, утро, очень холодно, как никогда сегодня. Плюс всем всего лишь <свят> окна вообще льдом покрылись. <свят> сейчас вот расцветет. пойду посмотрю сколько градусов, ну точно за 30. Только что растопил печку, начинает, сейчас кофейку попью, чтобы сердце заработало, быстрее кровь разогнала, теплее стало. Да буду варить свою любимую ячневую кашу и пару яичек. Для тех, кто пропустил. Почему я живу так плохо? Потому что обанкротился как предприниматель. Работы в поселке нет. Минимальное пособие, которое мне светит, полторы тысячи в месяц. Поэтому выкручивайся, как хочешь. Вот. Ходил сейчас в магазин. Плохо натопил. Магазинчик, который я переоборудовал под цветы. Вчера было плюс 18. Но я думал еще, что там жар. Просто закрыл полностью. Жар хватит. Сегодня захожу утром. Плюс 11. Какие цветы будут расти? Надо топить больше. А денег, чтобы дрова купить, нету. И, и еще. Для чего я снимаю это? Первое. Ну вот смотрят же тупые сериалы типа «Дом 2». Смотрят с удовольствием. И я видел, как человек смотрел и не пропускал ни одного эту херню. Ни одного сериала не пропускал. Как вечер бежит туда, включает. Это я лично видел. Люди смотрят. Если бы не смотрели, его бы не было. Дальше есть просто мексиканские сериалы. Раньше было про Изауру. там. Ну смотрели ж, засматривались. Это значит можно смотреть. Какие-то тупые фильмы можно смотреть. да, Сериалы тупые, ни о чем. А это вот, я снимаю реальную жизнь. Как я выживаю, лично я. Не знаю, как можно хуже жить, это хуже уже некуда. Вот так я живу. Вот. Вот смотрите и думайте. Иногда, я, конечно, могу фильм сделать чисто по своему учению. Вот как Иисус Христос учил же людей. Вот. Я точно по своему учению. Только меня не то, что у Иисуса Христа там копней и, у собственно, учения нету. Ничего там нету. У меня конкретные есть мысли. Вот. И я иногда их буду по мере прихождения в голову выкладывать в роликах совместно с тем, чем я занимаюсь. Вот. Что меня светит? Цветы. Цветочки. Я не знаю, как пойдут. Какие мысли... И ощущение, вот я выращиваю цветы, а, а может быть я вообще ничего не продам. Возможно это путь как бы в никуда. В никуда. Посмотрел статистику по газете в этом году, в 2020. У нас в поселке 12 суицидов. Возможно люди жили еще хуже. В 2019 году был один суицид всего лишь. Я не знаю с чего. И, вы знаете, не знаю, как вам, а мне бы хотелось с такими людьми встретиться, которые ушли из жизни, поговорить. Ну что человеку? Ну чем я могу помочь? Я ничем не могу помочь. Просто хотя бы, ну, поддержать его, что ли. Духовно. Если человек поговорить, ему легче станет. Как поддержать? Вот она, путинская жизнь. Работы нету. пособие по безработице, считай, тоже нету. Ну, пусть не полторы тысячи. Ну пусть четыре с половиной тысячи. Ну что это, дело что ли? Да хоть те же двенадцать тысяч максимально. Что это, дело что ли? Это не дело. Это, чтобы только человек не сдох. Не, ну как можно не сдохнуть, когда тебе там четыре с половиной тысячи платят? Ну как можно не сдохнуть? Только так. На что я живу? На остатки. На остатки живу, дорогие мои. В 2013 году у меня все было хорошо. Но это был последний год, когда было хорошо. Да, я получал много. 80-90 в месяц. Бывало, сколько там максимально, 126 тысяч в месяц я получил. Ну потом все-все хуже, хуже, хуже. Хуже в 2013 году в июле, по-моему, или в июне. Я делал ревизию. У меня было миллион с чем-то. Где-то 880 тысяч в товаре. На карте, на кармане, ну, короче, миллион, да. А сейчас, я не знаю, ну, тысяч тридцать осталось. А как жить? Дров не выпишешь, потому что машина дров 12 тысяч. И что ты выпишешь? Какие выпишешь? Сейчас возят только сырые из леса. Гореть не будет, но будет шипеть и не горит. Вчера, кстати, я принес полено, палку. Все-таки сделал с собой усилие. Вот такую палку принес. Это 15 минут туда, 15 обратно. Ноги замерзли, блядь. Я не знаю, они отморожены у меня. Отморожены, чуть холодок, все. Ходил в чем? Ну не в лаптях же. Вот, вот такие ботинки. Тут как бы, ну, немножко утепление. Надо вылочные покупать для моих больных ног. Прощай молодость. А эти накалились, ну туда 15 минут обратно. Думал, сейчас сходить. Кого что сходить? Ноги вообще отваливаются. Пришлось закипятить воды. Тазик воды налить. Вот, чтобы они отошли. Это же пипец. Еще раз падешь, вообще не встанешь завтра. И руки тоже, вот эти пальчики заходят. Как я в армии патроны заряжал. Вот так, при минус 40. Варишь как-то не будешь. В трех палках. Заряжать. И к костру не подпускает. Вдруг там пуля упадет туда. Патрон взорвется вот и, и, и, и все заряжаешь и зарядил один рожок блин пальцы вообще не чувствуешь Второй нужно заряжать и быстрее быстрее там <coughs> не будут ждать пока там в карманах руки возле яиц погреешь Второе, вы знаете какой мороз был не знаете да думаете почему я зло да я не зло я справедливый понимаете какой мороз был вы не представляете что такое минус 55 даже не представляете, что такое минус 50, даже минус 40 не представляете. Вот выходишь в караул, еще и ветер, ночь, и минус 40. Ходишь, ходишь, его поссать захотел. Что вы, не сшите, что ли? Вот ширинку расстегнул, поссал, а все, а застегнуть ее не можешь, потому что пальцы колом не гнутся, это я к молодежи, тем, кто по мобильникам меня смотрит, сука. Не можешь пальцы скрутить. Вот так ходишь растетнутой ширинкой, сколько там осталось. На два часа выкидывали. Да еще в сапогах. Не, не в сапогах. Не надо. В валенках. Валенки были коротенькие. Там были вот так вот подшита э, подошва. Но а на пятках она просто стерлась в ноль. Поэтому э, ну, просто вот такая дырка. Воздух проходит, дыра, дыра такая в валенке на пятке. Поэтому подкладывали туда в газетку в несколько слоев. Ну еще, два часа проходит, газетки нету. Вот так мы жили. Вот в таких условиях я жил. И вот это все возвращается на старости лет. Наоборот бы казалось бы все лучше и лучше. Сегодня два часа из-под одеяла вылезал. Ну такая холодина. Я и подумал. Вот наверное фронтовики то же самое ощущали. Я представляю так. Зима, холодина, сидишь в окопе. И команда вперед за родину, за Сталина. А как из за хопа вылазить, когда тут просто фить, фить фить фить фить пуля. Ну вылезешь фить и нету тебя... Однажды. Надо, надо, надо в атаку идти. А кто же за тебя пойдет? Вот как вылезти из окопа? Да хоть летом. Какая разница? Когда пули очередями такой, ху -ху -ху, свистят. А надо в атаку идти. За тебя никто не пойдет. Вот. Так же вот и мне под одеяло вылазить. Тяжело было. Вот перебарывался себя. Разминался, растирался. Блин. Вот, и еще момент. Сегодня девятое, да? Десять дней осталось до крещения. Надо мне сходить в проруби. Как люди будут купаться туда, я не знаю. Это будет мой второй выход. Потому что крещение, кто пропустил, я уже говорил, что крещение у нас самое интересное. Я посмотрел много роликов на ютубе, но там скучные ни о чем. У нас какие-то люди нормально Просто как они ведут себя. Вы посмотрите, вот ролик, ролик я снял там, меня на канал зайдите, посмотрите, крещение двадцатого года, посмотрите, посмотрите, там это самый интересный ролик, вот. Я потом этот ролик когда снял домой принес, каждый вечер пересматривал, наверное, месяц пересматривал и все. Бесподобно, надо в этом году сходить Как люди будут окунаться, не знаю В том году что-то было э, Минус, наверное, 20 А в этом да, вообще за тридцатник будет да, вообще ужас Это просто герои какие-то Я что скачу, хочу сказать Что люди очень заблуждаются Вода свою структуру не меняет И святой не становится Это все предрассудки Кстати, Иисус Христос Родился 7 января, да, а крестился 19 января. Но, он-то крестился, пусть январь, но у него там, где его крестили? В реке Иорден, Иордан, ну не в проруби же. Там, там все тепло, там хоть в трусах купайся. Там лето, там было плюс 30 или плюс 35 было. Вот тогда его и крестили. А наше дурачье лезет туда. Да никакая там ни вода не будет святой. Еще тем более, если сверху какой-нибудь химзавод будет спускать говно свое. Еще бетончики набирать. Ну да. Типа вода святая. Да какая она святая? В жопу. Где доказательства научные? Вот ложите мне на стол научные доказательства. Никто же не берется за это делать. Ну все священники поддерживают. Ну наши дурачи лезет, А дурачков много. Вот вы выйдете на улицу, да? Думаете, дурачков нету? Вот посмотрите, человек идет в маске. <смех> Значит, дурак или дура. Когда сказано же, дистанция полтора метра, все. Ну, смотришь, идет человек в маске одет. Ты еще, блядь, штук 10 одень себе на роже, блядь. Тупую, блядь. Когда впереди на сто метров никого нету. И сзади сто метров никого нету. Он идет в маске. Дура. А вчера, кстати, я за вот этой палкой пошел, вот за палкой, Сумерки были Ну не днем же эти э, Какие-то две тени идут ну, Когда подошли ближе Смотрю мать и дочка И никого нету там без... Я через стадион шел Людей вообще нету Потому что за тридцатник мороз Вот э, они, они мне встречи идут А я им по тропинке Темно там не видно Я морду не разглядел Но маска белая у ну, обоих Ну что вы бы Ой, блин, дурачков-то много. Чего ты идешь в маске? Какой коронавирус? Это все надумано, я не знаю. Я как, опять по статистике в газете читал. Но у нас от болезни сердца больше умерло. что то почти по 300 человек умерло от, от сердца. От коронавируса, ну, не знаю, наверное, два человека умерло. Вот и статистика. Чего бояться лучше? Чего нужно бояться вам? Так что смотрите мои сериалы. Умнее будете. Это вам не то, что какой-то боевик бессмысленный. Бу-бу-бу, бо, бо, бо. тот того убил, этот этого убил. Ну и что дальше? Дальше ничего. А вот эта жизнь путинская. Хе -хе -хе. А лучше не будет. Нет, нет, нет, Будет хуже, блин. Это сейчас на пять лет пенсию увеличили. А потом на 10 увеличит. Потому что население все равно уменьшается уменьшается. Оно же не стало увеличиваться. И оно не остановилось. И оно не остановится. И люди думают, а куда рожать? Вот Действительно, куда рожать? Когда пос... работы нету, а пособие по безработице полторы тысячи или четыре с половиной. Куда рожать? Зачем? Как детей воспитывать? Что это за ЕГЭ долбанное, блин? За это ЕГЭ введение расстреливать надо. И за Мишусина нужно расстреливать. Утвердил, да там ты, сука, живи за полторы тысячи, тварь ты. Ну вот температура... Уже плюс 21. Нормально. Вот еще минут 10, наверное, 15 сварится. Поем, пойду работать. Ну, а что хочу сказать. Вот вы, может, хотите спросить. Вот у тебя денег нету, а ты в интернет выходишь. Да, денег нет у меня. В интернет выхожу три раза. Выход в интернет не стоит 70 рублей. Если бы я был на безлимитке мегафоновской, был бы у меня тариф 800 рублей в месяц. А так я вышел, и тариф называется «Закачайся в любой момент». Там сутки стоят 70 рублей. У меня была идея вообще от интернета отказаться. вот. Но решил пока по минимуму. То есть я три раза выхожу в интернет за месяц. С 1, 10, 20 вот кто подписчик, кому интересен мой канал, кому интересно мое видео, и то, что я снимаю, и то, что говорю, мои мысли, то, что происходит, как у меня с цветами там дела обстоят, как вообще жизнь у меня сложилась. Скинул мне кто-нибудь на карту или не скинул, все по-честному. Вот, пожалуйста, 1, 10, 20 ждите видео. Если у меня жизнь будет еще хуже, ну, придется от интернета отказаться, вот, экономить эти 200 рублей. Пока так. Вот. Я, значит, за 10 дней снимаю то, что происходит. Делаю в один ролик, в один фильм. Вот. И выкладываю. Вот. Раньше у меня был другой тариф. Закачайся легко. 800 рублей. Но я посчитал, что это слишком дорого для меня, поэтому перешел на вот этот тариф. Это я в другой комнате продолжаю видео. Дом очень холодный, согласен. Утром я, о, то есть вечером вчера натопил, было плюс 21, а утром вот там на кухне я снимал, было плюс 7. А вот сейчас даже при плюс 21, где у печки, а вот здесь температура плюс 5. Вот, кстати, очень хорошая температура для стратификации. Мой дом специально создан для выращивания цветов. От... <coughs> Вчера столкнулся с тем, что вот такую примулу нужно стратифицировать. А другие примулы не написано, что стратифицировать. Может и все нужно. Просто не написали. Но раз в инструкции написано стратификация, ну делаю вот плюс 5. Тут и постоянно что дает такую температуру. Вот я градусник вот сюда вот ставил. Тоже видите, как все залимонено. Все в узорах. Красиво, конечно, но окна отбирают э, тепло. Тут вот градусник, если поставить, плюс 5. Плюс полы. Он градусник еще положил. Сейчас, пусть полежит минут пять. Посмотрю, что пол дает. Он тоже ледяной. Ногами так и по ему не походишь. Ноги отвалятся вот так вот я живу, вот отсюда вот проблемы, наше правительство совсем не думает о людях, по себе скажу, вот в 60 лет я уже не работник, во всяком случае зимой, Но ну, невозможно, Вот даже в магазин сходишь и э, ноги, вот ступни, они, они вообще да, отморожены, и хочется сразу прийти и в тазик с горячей водой их сунуть, вот единственный выход. Вчера вечером ходил, буквально 15 минут туда, 15 минут обратно. Даже может меньше, минут 25 ушло. Но не могу ногами. Как можно работать в таких условиях? Если кто просмотрел, я 20 лет стоял на рынке, вот в таких холода. Минус было 38 однажды. Минус 38. И обувь никакая. Ну потому что опять денег нету. Потому что люди блять, идут в теплый магазин, а на рынок не хотят идти. А ты ж налоги должен платить. И желание хоть хотя бы какую копейку заработать. Вот. Так что, если кто может работу мне предложить на дому, ну, пожалуйста. За компьютером буду. Я немножко графикой владею. Но это все ерунда. Никто ничего не предложит. Вот. Так вот, хотя бы вы даже если денег жалко, и вопрос не стоит в том, что у вас денег нету, у вас они есть, но, но вас жалко, вы не привыкли так, ну как чужому человеку кому-то дать, да просто ради того, чтобы помочь, вы можете такое понять, помочь, людям помогать, не можете, нет, допустим, есть такое понятие, а у вас нету. Так вот, если нету, хотя бы вы несколько раз этот ролик посмотрите, чтобы мне часы набегали на ютубе. Я за два года не могу подключить монетизацию, потому что неинтересно. А что вам интересно? Посмотрите, что в тренде идет. А то говно, блядь. Трендит, трендит. И ничего не скажут. Развлекаловка одна. Вот это вам нравится. <клёх> И вот те каналы получают деньги. А это жизнь, реальная. Это не придумано это не постановка, не декорация, не кино. Это настоящая жизнь. Чем она закончится, не знаю. Вся надежда на себя. У меня вся надежда на себя. Что там YouTube будет платить за эту рекламу? Копейки. Зачем мне это надо, я не знаю. Я не знаю, потому что на копейки опять же не проживешь. Ну и сколько там в месяц я буду конкретно получать? Я допускаю, что там каналы, у которых миллионные просмотры, они что-то получают. Вот смотришь песню, рэп, 6 миллионов просмотров, ну да, они что-то заработали, конечно, за эти 6 миллионов просмотров, там же реклама вклинена. А что тут ролик снял, 10 просмотров, 20. Что ж ты там заработаешь, когда YouTube копейки платит за эту рекламу, а просмотров нету. Так я и вам говорю, если денег вам жалко, ну хотя бы поставьте на повтор, да и все, и пусть оно крутит. Раз 10, один ролик посмотрит. Можете не смотреть, вам же не интересно это. А помогать жаба давит, свои денежки отдавать. А тут денег ну никак нет, еще полтора года до пенсии, благодаря этому обнуленному. И он как мужчина слово-то не держит. Сказал же, пока я президент, увеличения пенсионного возраста не будет. А сейчас, видите ли, ситуация изменилась. А какая изменилась? Она не изменилась. Потому что население все уменьшается и уменьшается. И будет уменьшаться. С чего бы оно остановилось, падение? Оно и будет уменьшаться. И коронавирус тут поможет, убирают же от коронавируса. Хотя это все, там, думаю, приписки. И есть видео, что приписки. Человек умер, у него была куча заболеваний, врачам рекомендуют, что писать от коронавируса, если он там был. Нормальный ход. Ну, Именно надо, надо статистику. Дойдите да вы к чертовой матери. Вот. Это я к власти говорю. К власти. А народ тоже у нас тупой. Тупой. Безнадежно. Сейчас в новостях передали новую схему развода. Россиян, мошенники телефонные научились звонить не со своего телефона. То есть специально какая-то программа. Они вам звонут, звонят, но высвечивается не их номер, а чей-то. Представляете? А дальше что? Чтобы их не поймали, телефонный звонок сразу сбрасывается. И вот человек смотрит, кто-то звонил, перезвонил это его, а денежка вот идет на их счет. И получается, что передали, заработали таким образом на платных этих звонках 66 миллиардов рублей. Вот вопрос у меня на засыпку, а куда фсб это смотрит? А вот вы знаете, что конкретно со мной произошло? Вот у меня было два случая. Когда звонили с телефонного... Э, с телефона неизвестного. Но я не знал, что ли. А вот сейчас вот все стало на свои места. Сегодня утром работаю. Э, ну, то есть встал, что-то там занимаюсь, э, сварю так, на, варю так называемый завтрак, э, отоплением занимаюсь, э, смотрю, э, думаю, может сидя на телефоне. Смотрю, а был звонок. Когда? А 10 минут назад? Да, но я встал не 10 минут назад. Я проснулся уже, наверное, чуть ли не час назад. А звонка я не слышал, а я никуда не ходил, а телефон тут был. Понимаете? Телефон высвечит. Кто-то звонил. Почему не, не э, звонка я не слышал? Вот это телефонные мошенники. Дальше момент откуда. Откуда у них этот телефон? Вот интересный момент, у меня в телефоне две карты, одна постоянная, ну просто случайно взял телефон, оказалось там две карты, я без понятия, а нахер мне вторая карта, я никогда по нее э, ей не пользовался, никому не давал, вообще, вообще не давал, только вот с одной картой, с одной симкой я сидел, а потом что, перед этим, что очень важно, э, есть такой сайт Юла, на котором я выставлял фотографии своих товаров, цветов, там, тыры -пыры. Но дело в том, что там люди, это же говно-люди сейчас. Они посмотрят и заносят в избранное. Посмотрят и заносят в избранное. Посмотрят и заносят в избранное, блядь. Когда, суки, научитесь покупать? Мне нахер это нужно тогда. Ну и вот. И до того мне это достало, что я решил все закрыть где там избранное, и открыть э, новый канал. Ну, казалось, не так просто. Там можно зарегистрировать новый канал только через соцсети. И что же вы думаете? Хорошо, через соцсети понятно. <coughs> Захожу конкретно в социальную сеть ВКонтакте, регистрируюсь, даю <coughs> номер телефона вот этой второй симки, с которой ни разу не звонил. Меня регистрируют, естественно. Я захожу на Юлу. С, значит, Прохожу регистрацию с сервиса ВКонтакте. Вот Юла меня регистрирует. И вот сегодня звоночек идет и сбрасывается. То есть кто-то звонил из мошенников и решил, что я перезвоню. Откуда эти номер-то знают? Я в ВКонтакте. Ну, откуда вот номер у них мой? Только с контактов, больше ниоткуда. Вот так вот. Когда у человека все намешано-намешано, он не знает, откуда все это прилетает к нему. А так у меня, ну, куда уж виднее. А получается следующая ситуация. Вот если бы я спал, просыпаюсь, на телефон смотрю, ну, так вот любой человек делает, да, из этих 60, не знаю, сколько там людей, Знаю только про деньги, что 66 миллиардов рублей с них сняли. Вот просыпается человек, смотрит телефон, кто-то звонил, а у него много контактов. Ну, будьте бизнесмен какой-то, или строитель, или что, или какой-то э, давал объявление э, в газете по продаже там чего-то, машины, дома, а суммы-то большие, машин. Может, кто-то звонил купить машину, решил, а человек спал. Вот он по этому номеру звонит, и начинается, ну, примерно такой диалог, здравствуйте, здравствуйте, вот от вас звоночек поступал, он говорит, а, да-да-да, знаете, мы, мы вот такая фирма, сейчас я, да, мы действительно звонили, сейчас я найду того человека, ну, подождите секундочку, ага, сейчас это самое... Вот, И идет, идет, идет, идет, потом говорит, ой, того нету, но ну, ничего, там сейчас, сейчас я с другой девушки дам, она в курсе ТРПР. Подождите только секунду. И время накручится, накручится, накручится, накручится. А там минута, наверное, 100 рублей, если не больше. Вот так вот. И 100 рублей с вашего телефона снялись. Поэтому, дорогие мои, ну хотите быть лохами, ну перезванивайте по телефону. Не хотите, ну, не надо. А лучше всего давайте номер стационарного телефона. Там абонентская плата, никто с вас ничего не, не примет. А вообще, тут нужно подключать ФСБ и конкретно работать. А вообще, я думаю, откуда в них вот эти те, телефоны, а? Ну, почему конкретно ФСБ не может по, поработать по социальным сетям? А может, я думаю, что... Есть специальная государственная организация, в которой набраны специальные люди, студентики, студенточки, которые вот этим занимаются. Ну, 66 миллиардов рублей это довольно-таки внушительная сумма, если они, допустим, даже предположить, что 65 миллиардов отошло государству. А 1 миллиард потратили на вот этих. Да что там миллиард тратить? Там еще и меньше потратят на этих студентиков. Ну вот. Вот такой расклад. И прибыль государству. Государство на, на всем зарабатывает. На всем. Новые штрафы придумают. Новые налоги. Это, я думаю, не оттуда ли ноги растут? Не государственный ли это заказ на, развезд, на развод дурачков? Ну а... Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Какого черта вы перезваниваете? Вот у этих людей, не, просто не назвали с, с, количество людей. Сколько? Ну, 66 миллиардов озвучили сумму. А сколько этих разведенных? Кто перезванивал? Ну, одно дело, если бабушка, выжившая из ума, или дедушка. Или молодой, у которого такой же умственный уровень. Но люди среднего возраста и чуть больше... У которых голова на месте. Что вы перезваниваете? Ну пере перезванивали же? Чего там такого особенного? С любопытства, что ли? Ну и что? Развели вас? Довольны? Еще будете так перезванивать? Ну перезванивайте, да. Я что-то Главное, звонка нету, а номер высветился. На что рассчитан? На то, что я спал, или то, что вышел, а потом зашел, смотрю, кто-то звонил. Ну на это рассчитано. На дурачка, на лоха или чего? Вам смешно? Ну, смейтесь вот поел лежу отдыхаю думаю чем бы заняться и такие мысли приходят буду конечно садить раз мне пришли цветы так вот что интересно вот две приму у меня стоит на стратификации потому что вот здесь написано обязательно стратификация а вот эти две приму вот это вот примула и и вот это из которой пришли вчера стратификации, тут не написано. И непонятно, то ли забыли, то ли нет. Ну почему? ну Я руководствуюсь всегда логикой, железной логикой, и у меня аналитическое мышление. Если примула, значит примула это никакой цветок. Почему одни примулы требуют, а другие не требуют? Ну значит, кто не примула, надо считать, а другой считать. Ну почему? Или какой-то... Коза или козел, забыл написать. Вот сейчас вот деньги заплатил, посадишь, да? Тут же не написано стратификация. А она ничего не зайдет. Как уже было сто раз. Что за херня? И второй момент. Почему стратификация? Откуда это дурацкое слово взяли? Ну неужели нельзя в русском слове найти слово охлаждение? Ну неужели нельзя? Нет стратификации. Ну надо же как умно. Заумно. А еще лучше температурный режим. Вот не нравится эта роза. Сейчас буду садить, но тут не написано стратификация, ничего. Тут написано посадить и выдержать две недели при температуре плюс пять. Ну, стратификации нету, это уже хорошо. Должно быть еще слово температурный режим конкретно, более конкретно, чем вот так вот посадил и все. Тут немножко непонятно. Ну, я понял. Значит, посадили сырую землю, накрыли стеклом или, как я, пластиком, колпаком. Плюс 5-2 недели нужно выдержать в таком режиме. У меня как раз подходящие условия. Вот на окне, вот сейчас, вот он градусник там стоит. Вот он градусник, вот он стоит там. Плюс 5. На любом окне, плюс 5. Так что прямо на окно можно ставить и плюс 5 будет. Две недели постоит, подписать только надо. А остальное время держать при плюс 20. Ну, все понятно. 5 штук. А дальше вопрос. А почему две недели? Может быть, одну неделю и хватит. Может быть, три недели, может быть, 4. Я не могу экспериментировать с этим. Вот если вот. Допустим, 2 месяца даже стратификация подержать, что она лучше взойдет или хуже. Вот тут всего пять штук, я просто могу их элементарно потерять. Были бы деньги, конечно, поэкспериментировал. Появятся деньги и буду экспериментировать. И мне то, что кто-то сказал, это не указ. Ну, я руководствуюсь, конечно, этим мнением. А что, свое придумать, что ли? Я не знаю, свое. Ну, вот пять штук посажу, посмотрю результат и сниму. Так что никакой стратификации. А температурный режим Понятно всем? Вот так все мы говорите А то слишком заумные профессоры Стратификация Да чтоб у вас язык там отсох Стратификаторы Он Еще пару слов Почему у меня нет денег И я сказал что на... Осталось 30 Нет не 30 Это 30 просто в бумажном эквиваленте На руках и на карте. А так вообще у меня товар-то остался. Но он же самый неходовой. Его же не берут. Вы знаете, что не берут? Закаточные машинки. Ну, не берут и все. Вот ну, За прошлый год, за, за, за этот, за двадцатый год, ни одной не взяли. Вот, скажем, в магазине стоит эта закатка за 500 рублей, да? А мне за 250. А люди не берут. Вы понимаете? Не берут. Ну, не нужны закатки. Сука выжималки есть, обувь есть. Кстати, по обуви, э, вот, даже немножко не так нужно сказать мысль. А вот вы мне не рубля не заплатите, да? А по обуви можно сказать следующее. Вот я взял ее в 2006 году и ничего не продал. Почему? Ну, потому что там, где я живу, азиатская форма ноги. А там, где я брал, там восточная форма ноги, они разные, и в подъеме, и в размере, и в полностью. Ну и все, и они подходят. Не то, что не подходят, люди опять же не идут сюда, не идут. А обуви я взял на 100 тысяч. И вот когда на 14 лет он пролежала, и я буквально на 100 тысяч взял товары и все в 2-3 пары продал. Я понял, что я не продам никогда, сколько я не жил еще 100 лет, и все равно не продам. И бесплатно сдал. Вот эти 100 тысяч, просто бесплатно сдал. У нас такая вот есть организация, которая все принимает и нищим раздает бесплатно. Ну, естественно, ну, бы там, ну в хорошем состоянии. Second-hand принимают. У меня они не second-hand, они а абсолютно новые. И вот я сдал туда на 100 тысяч. Это к тому в... обращаюсь я к вопросу, кто там жадный, не жадный. Вот вы не, не дадите денег, а я просто так вот отдал, да и все. Если бы были деньги, как у Сечина, который, или Миллера, который в день получает несколько миллионов, я бы их, конечно, людям добро делал. Ну, только не церкви, конечно, строил. Не церкви, нет. А куда-нибудь, ну, есть же нуждающиеся, да? Допустим, человеку нужно на лекарство, а денег нету. Ну, все. Открыл бы какую-нибудь контору, человек бы обращался, а просто... Ситуацию объяснял, вот, показывал документы, ну, без вранья, пожалуйста, мне эти наебки не нужны. Посадил бы людей ответственных, хорошо бы платил, и пусть бы сидели и мои денежки раздавали, мне не жалко ничего. Вот сейчас вот позвонили, да, приехала машина, обращился, обратился значит, муж с женой, у них там проблема с бензопилой. Такая вот простая элементарная проблема, а пила без нее никак не может решиться, потому что шпилька полетела, резьба просто сорвалась, которая, шпилька нужна для того, чтобы шину крепить двигателю. И, кстати, Китай у них, ну, не такой уж он и плохой Китай, я бы не сказал, такая энергопром. Я бы не сказал, что это плохой Китай. Не на коленке сделан. Ну, шпилька, соромятина полетела у них. Резьба сорвалась всю, всю. деревню, конечно, нашу объехали. Нигде нету. И, наконец-то, в последнюю очередь, приехали ко мне. Спасибо вам большое. Что я сделал? Да ничего не сказал. Я говорю, вы ее выкрутите, переверните и обратной стороной туда на герметик посадите. Потому что... Вот шпилька, да? Вот эта часть, которая в двигателе... В моторе самом, она как стояла, так и стоит. А та, которая выглядит из мотора, где вот шина стоит, вот она выглядывает. Вот где гаечка сюда прикручивалась, вот она и сработалась. Ну, может, пережали ее, не знаю, но резьбы нету Вот я посоветовал ее выкрутить, перевернуть и вот этой э, сработанной резьбой в двигатель закрутить, посадить на герметик, чтоб там сидела. Ну и все, и будут работать даты, это бесплатно, просто бесплатная консультация, ну сказали спасибо, ну и что, спасибо, спасибо в кармане засунешь, и шубу за спасибо не сошьешь, вот так я и живу, то есть людям добро делаю бесплатно, раз, раздаю все, а мне вот, я говорю, вот на ютубе выставили, вот этот, ходят всякие, чего уходит туда, развлекаться, людям помогать надо. Да, я громко говорю. Ну, что я сказал неправильно? Я все правильно говорю. Никто не поможет. Никто. Ну, сдохнет, да и все. От голода, не знаю. сейчас посмотрел, угля. Ну, <laughs> вообще нет. Хватит на январь или нет. Может, еще на пару недель. И вся. Сейчас самые холода пошли. Это вот тот год был намного теплее. Это вообще вот 30 и все. Вот я протопил. Было 21. Вот уже плюс 16. Во время еще 12 плюс 16 но ну, на плюс 16 так и будет держаться до вечера это вечером уже будет там плюс 11 потом снова затоплю ну, вот так вот уходит через окна уходит нет ну сейчас солнце встало сейчас будет там нагревать вот эту сторону и будет меньше тепла потери Поэтому будет температура так стабилизировалась, я считаю. Будет 16, меня весь день 15. Вот. А чем я занимаюсь? Да вот. Сейчас буду садить вот сюда. <coughs> Грунт хороший, рыхлый, питательный. Перегну. Сейчас его пролью. Оно пропитается. Переверну. Отожму воду. Потом, чтобы там была просто влажная земля, но без всякого лишней влаги. Прорыхлю ее. Посажу сюда семена, зарыхлю, потом вот так вот спок одену, и на подоконник, где плюс 5. И будут они меня стоять две недели, еще подпишу. Хочу вот такие розы вырастить. Никогда не было. Один раз попробовал, не получилось. Ну, попытка номер два. Что-то я невнимательно почитал инструкцию, сейчас разочарование. Пять штук. Посадил сюда спички поставил, чтобы здесь семечко, здесь, здесь, здесь и в середине пятое. Вдавил. Земля такая, типа как резиновая. То есть я даже не отжимал ее там. Так влажная. Я считаю идеально. Идеально. Немало, немного, нормально. Вдавил просто пальчиком и засыпал. 0,5 миллиметра должно быть под землей. Дальше... Значит, под стеклом, ну, вместо стекла я вот такую штучку, колбочку беру. Вот. Потом помещу на окошко. Там у меня плюс 5 на всех окошках. Подпишу. Вот 15 января. Его нужно с окошка убрать и переместить в температуру плюс 20. Для уже конкретно роста. То есть, всходов. Но, вот тут я обратил внимание, а всходы у тебя будут а, в январе или апреле? Это тут написано, если в декабре вы посадите, то всходы будут после стратификации, вот такой, двухнедельный, всходы будут или в январе, или в апреле. Ни хрена себе, до апреля ждать. Вот что я разочаровался. Нет, ну хорошо. Сейчас поставлю на окно две недели она будет стратифицироваться при плюс пяти, потом уберу в тепло плюс 20. и всходы у меня появятся аж в апреле. И хрена себе, в апреле. Всходы только, чуть-чуть из земли вылезут. А если ничего не вылезет? Вот что я боюсь. Пройдет полгода, а ничего не вылезет. Ну, такая моя доля. Вот такая моя доля воровская.